Доброго времени суток. Сегодня сегодня выбрался на рыбалку. До места рыбалки я добираюсь на до мотобуксировщике в Для транспортировки рыболовного снаряжения для кемпинга использую двое саней волокушек Сегодня на рыбалке я буду ловить на жерлице. Использую жерлицы по типу рязанский. Для точного измерения глубины использую специальное грузика. Использую специальное грузило. Живца я насаживаю под жаберную крышку и использую двойник. После установки жерлиц, начинаю э, устанавливать палатку. Палатку э, для э, зимней рыбалки и вообще для кемпинга я использую up э, 2 компании Берег. Установка палатки и ее обзор делаю отдельно видео. Вот очередной загар, иду проверять. Привет. Что-то пожевало прям хорошо Сейчас около десяти вечера. Поймал поймал щучку небольшую, к сожалению, не удалось заснять. Щучку около двух килограмм. На правом боку у нее порезы, видно, кто-то ее пытался скушать. Но ничего не получилось отчетливо видно более крупная щука у меня палатку P2 от компании Берег печка экономка средняя за бортом примерно 12 градусов минус. Палатки комфортная температура на уровне раскладушки примерно 20 градусов. Печка работает в экономном режиме. Приготовил хлеб на печке. Хлеб у меня испекся. Буду из формы. Чтобы я пригорел. мотора вот такой хлеб у меня получился буду кушать как раз мне еще на завтра есть сало с чесночком будем вкушать как раз мне на рыбалку еще останется вечером приходил рыбнадзор смотрел чем занимаюсь на что ловлю вроде замечаний не было И продолжаю ловить под утро попробую половить подлещика или пустерочку ночью мне стоят Вертолеты, насадил мотыля, червя. Ну пока поклевок нету. В принципе, они вряд ли будут ночью особо не клюют. Нашем районе будут может быть, что-то проскочит. С другой стороны, у меня тоже установлен вертолет и холод. Он периодически показывает рыбу, но не клюет также приготовлена прикормка. Буду кормить всю ночь. Холотит ну, а у нас какие то рыба. ну пока не кладу. К сожалению утром рыба так и не расклевалась. Пару поймных подлещиков были отпущены воды. Пора собираться домой. На этом мой отдых закончился. Всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии.